Коллеги, у нас 11 часов, мы можем с вами начинать. Добрый день. Еще раз хочу сказать всем здравствуйте всем, кто к нам присоединился. Надеюсь, коллеги, что наша с вами встреча пройдет в такой хорошей конструктивной обстановке. И если вы посмотрите, то, соответственно, курс, который мы с вами должны рассмотреть, включает 4 занятия. И у нас сегодня занятие первое – а общая тематика курса у нас, соответственно, называется «Курс повышения квалификации ПБ России по программе налоговые расчеты на базе бухгалтерского учета, актуальные изменения 21-22 годов». Так, да, я забыла представить. Меня зовут Ирина Анатольевна, фамилия Лисовская. Я работаю по основному месту работы в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Доктор экономических наук, профессор, ну, в некотором прошлом аттестованный аудитор, ну и по сей день сотрудничаю с Единственной комиссией, которая у нас аттестует аудитор. Ну, в общем, про себя все. Итак, наша, наша с вами встреча будет, соответственно, включать четыре занятия, и с этой точки зрения... Привыкла в Зуме уже работать. И с этой точки зрения сегодняшнее наше первое занятие будет посвящено... Ну, во-первых, системе бухгалтерского учета всего, всему тому, очень кратенько, что там изменилось, а также общим принципом исчисления налогов, в частности, НДС. Мы с вами должны рассмотреть, соответственно, все изменения, которые у нас произошли в бухгалтерском учете, ну а затем уже по тому плану, который, соответственно, вы видите, мы должны будем посмотреть те изменения, которые касаются налога на добавленную стоимость. Ну, давайте вот мы, собственно, начнем с изменений в бухгалтерском учете. Как вы знаете, у нас Минфин реализует программу, по обновлению российских стандартов. Эта программа была рассчитана на 19-21 год, но в принципе она и по сей день развивается, не до конца реализована и в этой части имеет существенные подвижки относительно своих первоначальных представлений. То есть вот если смотреть там на то, что еще предполагается, то на самом деле я сейчас не хотела бы отзв... озвучивать, а, но за исключением того, что у нас еще будет стандарт новый по нематериальным активам, потому что в общем-то подвижки системно как-то идут. Но из того, что мы уже имеем на сегодня, я думаю, Думаю, что вы, соответственно, про это уже знаете. Мы имеем 5 ФСБУ. Теперь наши нормативные документы называются Федеральный стандарт бухгалтерского учета. Итак, мы имеем ФСБУ 5-2019 запасы, которые у нас уже действуют с 1 января этого года, и по которому есть тоже достаточно существенные изменения, которые мы сейчас с вами рассмотрим. У нас будут с 22 года введены три очень важных стандарта, 26-й стандарт федеральный, капитальные вложения, 6-й стандарт, основные средства и 25-й дробь 2018, бухгалтерский учет аренды. Все стандарты, которые вот сейчас, соответственно, я упомянула до 27-го, это стандарты, которые разработаны на базе международных стандартов финансово финансовой отчетности то есть МСФО. Поэтому, Коллегам, которые знакомы с основными положениями этих стандартов, будет существенно легче. Я не могу сказать, что они у нас прямо вот совершенно идентичны. У нас все-таки есть там и определенные упрощения, и некоторые изменения. Но, тем не менее, основная методологическая основа, она, конечно, взята из МСФО. И с этой точки зрения, соответственно, мы с вами будем видеть ситуацию, когда для тех организаций, которые, соответственно, занимаются трансформацией своей отчетности или ведут, соответственно, учет по стандартам РСБУ и МСФО, все будет гораздо проще, потому что они здесь приблизятся достаточно близко. Что касается 27 стандарта, 27-21, который также вводится с 1 января 2022 года, Года, это документы и документы оборот в бухгалтерском учете, то фактически этот стандарт обобщил основные э, письма и иные рекомендации Минфина, которые были даны в отношении первичных документов, в отношении ведения самого документа оборота. Но для нас с вами это тоже имеет важное значение, потому что, как показывает практика, <coughs> к сожалению, в значительной части значительное количество ошибок, с которыми мы сталкиваемся, они лежат в области оформления документов. Ну, я думаю, что основные моменты мы сегодня с вами обсудим. Итак, первое, первое ФСБО, на котором я хотела бы остановиться, это запасы. Коллеги, вы получите слайды, как уже отмечалось, на слайдах вынесены только основные положения, но со ссылками на те пункты ФСБУ, по которым вы можете посмотреть, соответственно, как данные ФСБУ смотрит на ту или иную позицию. Поэтому, если там кому-то надо более подробно, то тогда надо уже будет знакомиться более плотно с самим текстом ФСБУ. Итак, первое, с чем мы с вами сталкиваемся, это у нас с вами уточнен перечень запасов. Ну, собственно, мы всегда знали, что относится к запасам, да, я там не буду перечитать сырье материалы и прочее, прочее. Но что мы сегодня с вами увидели дополнительно? Дополнительно мы с вами увидели, как, соответственно, объект учета, незавершенное производство. Дополнительно мы с вами увидели, соответственно, готовую продукцию и товары, отгруженные до момента, признание выручки, то есть на самом деле мы увидели товары от грустной четко поименованные здесь, мы увидели две абсолютно новые позиции. Объекты недвижимого имущества, предназначенные для продажи, и объекты интеллектуальной собственности, предназначенные для продажи. Вот в этой части у нас сейчас перечень абсолютно соответствует и ас 2 запасы, то есть международному стандарту, и с этим перечнем, собственно, мы с вами и будем работать. Далее мы с вами видим, поскольку, еще раз напомню, я не все пункты... Нет, ни, коллеги, ничего не идет, 26 минут мы начали ровно в 11 Итак, смотрите, по себестоимости. В себестоимости, как обычно, мы учитываем все, все фактические затраты, связанные, соответственно, с созданием и покупкой запасов. Хочу обратить ваше внимание только на то, что у нас здесь четко добавлены оценочные обязательства. Как показывает моя практика, коллеги не очень любят оценочные обязательства. Это наше восьмое ПБУ. Соответственно, но что имеется в виду здесь, обратите на это внимание, все, кто работает с запасами, которые в дальнейшем подлежат утилизации, демонтажу и так далее, должны, соответственно, при существенности затрат оценить какие будут оценочные обязательства как раз по демонтажу и утилизации. И при, если затраты существенный, то включать их в себестоимость. Что касается существенности, то, как вы понимаете, она должна быть установлена в учетной политике организации. Ну, пример здесь могу привести простой. Это, например, люминесцентные лампы, которых, у, которые относятся к запасам. Так вот, поскольку их утилизация является достаточно существенной относительно стоимости, то она должна быть оценена, и, соответственно, включена уже в себестоимость этих запасов. Еще один важный момент, вот обратите на него внимание, это вот этот пункт. При приобретении запасов на условиях отсрочки платежа за период превышающий 12 месяцев фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена при отсутствии указанной отсрочки. А разница, соответственно, которая у нас возникнет между номинальной суммой и суммой, которая будет подлежать уплате, учитывается как процентные расходы. Посмотрите, пожалуйста, коллеги, обратите внимание, поскольку мы сближаемся с фото мы переходим к дисконтированным оценкам, и с этой точки зрения, если мы, например, с вами купили какие-то товары, условно говоря, у которых купная цена, по которой мы их купили, 120 единиц. Я сейчас абстрагируюсь от НДС, да? А на самом деле у нас отсрочка, например, платежа 15, 15 месяцев, а без отсрочки они стоили бы 100, то мы должны их признать по, соответственно, себестоимости 100 рублей, а вот эти 20, это будут, соответственно, учтены как процентные расходы. Если вы посмотрите, ну, то нам стандарт с вами говорит, соответственно, что мы должны будем вот эту сумму установить для установления либо мы с вами можем пойти прямым путем, то есть мы запросим информацию и нам ее даст поставщик, почему бы он продал без этого, либо, соответственно, нам придется рассчитать ставку дисконтирования для того, чтобы признавать в последующем эти расходы. Фактическую себестоимость НЗП и готовой продукции – это следующий пункт. У нас включаются прямые и косвенные затраты, которые организации определяются самостоятельно. Значит, здесь надо обратить внимание, что под косвенными затратами применительно к этой ситуации вообще пониматься будут производственные затраты, которые мы учитываем по счету 25. Но в учетной политике мы должны с вами, соответственно, показать, Какие у нас будут прямые, какие косвенные, по какому критерию мы будем распределять косвенные затраты, соответственно, для того, чтобы корректно сформировать уже себестоимость выпускаемой продукции. Важный момент, который вот в этом году достаточно негативно отразился на многих организациях, которые перешли на уже пятые ФСБУ, это следующее. Сверхнормативный расход сырья, потери от брака и простой не подлежат включению себестоимости и должны учитываться отдельно. Ну, что мы здесь должны иметь в виду? Что, в принципе, у нас должны быть сметы. В сметах должна быть определена, определены, соответственно, нормативные расходы, и если у нас начинаются какие-то то, что называется нерациональные потери, то все нерациональные потери уже не переносятся на себестоимость и не попадают ну, как бы автоматически в продажную цену. Ну, как вы понимаете, для многих организаций в этом году это привело к тому, что в части налога на прибыль, сейчас я чуть-чуть, просто секундочку, при это образовались у нас дополнительные непризнаваемые расходы, которые, в общем-то, увеличили уже вот ту эффективную ставку налога на прибыль, которая складывается в организации. Так, важный момент, который у нас тоже новый. На отчетную дату запасы отражаются по наименьшей из величин. Себестоимость или чистая цена продажи. Не загружаясь во все эти нюансы, хочу обратить ваше внимание, что чистая цена продажи – это та цена, по которой мы можем продать, соответственно, наши товары или нашу готовую продукцию. За, вот, а по целом чистое за минусом затрат на эту продажу. То есть если так получается, что у нас чистая цена продажи меньше, чем себестоимость, то мы должны с вами, соответственно, показать, во-первых, по наименьшее, а во-вторых, соответственно, создать резерв под обесценение. Обратите внимание, резерв у нас создается по счету 90.2%. То есть фактически мы его просто выделяем отдельно, но все равно ставим на себе стоимость. В этой части мы сейчас вступаем в некоторое противоречие с 10-м ПБУ, которое по расходам, потому что вообще-то там предполагается, что это прочие расходы. Но тем не менее у нас с вами здесь, соответственно, есть уже такое положение. В учетной политике надо... Соответственно, указать, что все аспекты, которые мы с вами используем, когда перешли на 5 ФСБУ. Но поскольку все уже перешли, то, в общем-то, здесь могу не останавливаться. Значит, у нас два стандарта. Я сейчас по ним быстро пробегусь. 26-й вложение и 6-е основные средства. Аналогом является 16-е МСФО, называется просто основные средства, там и то, и другое, и все, что касается как все, что касается основных средств в одном стандарте, но у нас было принято решение сделать по этому вопросу два стандарта. Значит, что мы с вами как бы можем увидеть здесь новый для нас такого интересного? Но ну, единицы учета у нас по-прежнему создаваемый объект, то есть на 0,8 счет у нас все в аналитике по каждому объекту. Мы точно так же собираем затраты фактические, да, вот как у нас здесь написано, как, собственно говоря, было и до этого, в разрезе каждого объекта. Единственное, что чуть забегая вперед, скажу, что у нас по основным средствам изменился состав объектов, и мы должны это иметь в виду, если у нас будет такая проблема, но об этом чуть позже по, опять же, отсрочкам вот этим долговременным. Но чтобы не повторяться, давайте я сразу скажу, что как только у нас появляются вот эти большие отсрочки, которые у нас не характерны пока для нашей практики, как только они у нас появляются, то автоматически мы с вами должны будем применять вот эти уже дисконтированные оценки. То есть мы ставим сюда по цене без отсрочки, а все остальное будем признавать уже процентными расходами. То есть ну, в, том, в том виде, как вот мы только что сказали, по, соответственно, запасам. Теперь важный пункт, который мы должны иметь в виду, это вот, вот этот. Стоимость капитальных вложений уменьшается на стоимость продукции вторичного сырья и иных ценностей, которые организация намерена продать или использовать. Вот это такой тоже очень тонкий момент, который надо отметить. То есть если, например, до того момента, как объект не признан основным средством, да, а мы с вами скажем, что он сейчас признан когда он готов и находится в том месте, где предполагается его использовать. То есть у нас как бы выпадает вот эта идея про акт в эксплуатацию, да? Ну, для цели бухгалтерского учета, извините, а то и так сейчас нехорошо прозвучало. Так вот, в тот момент, когда пока наш объект еще не признан основным средством и является капитальным вложением, если мы получаем от него какие-то доходы, то, соответственно, они будут уменьшать наши капитальные вложения. Значит, смотрите, ну какие могут быть вообще ситуации? Их довольно много здесь. Ну, первое, мы, например, с вами устанавливаем оборудование, мы получили это оборудование в упаковках хороших, которая там состоит из хороших досок, доски аккуратно сняли и смогли даже реализовать за какие-то уже деньги. Так вот, стоимость вот этих, этого полученного возмещения, поскольку оно относится к нашему оборудованию, оборудование, которое мы начали там устанавливать, то, соответственно, она будет уменьшать капитальные вложения. Если в ходе там апробации до того момента, когда мы признали оборудование готовым, мы выпустили какую-то пробную партию, ее можно продать, и мы предполагаем это сделать, то она тоже будет, соответственно, уменьшать капитальные вложения по данному объекту. Обратите, пожалуйста, на это внимание и отметьте себе, что вот на сегодня у нас это так. Да? но если мы сейчас бы обратились с вами к практике МСФО, то в этом году там принят документ противоположный, который раньше вот так был в МСФО, да? сейчас принят противоположный документ, который говорит, что это надо признать доходами, то есть то, как мы делали раньше. Но вот у нас сегодня так, поэтому если есть какие-то доходы, то на них будут уменьшаться капитальные вложения. Капитальные вложения становятся объектом основных средств, как только объект... Как вложение привели в состояние готовности и разместили в нужном месте. Значит, посмотрите, здесь у нас важный момент какой. А вот когда мы с вами начинаем признавать это? Если до настоящего момента у нас всегда был документ, так вот, в эксплуатацию мы по нему и признавали, то вот в этой ситуации, например, когда объект готов, а эксплуатация начинается гораздо позднее, и сам акт ввода в эксплуатацию гораздо позднее, мы должны понимать, что фактически мы должны объект основных средств признать раньше, на дату готовности. С этой точки зрения, на мой взгляд, нам нужен документ, который будет подтверждать, что у нас объект готов, дабы потом не, не возникали споры соответственно, с налоговыми органами, ну, например, по объектам недвижимости, да? что они у нас были готовы, а мы их не ввели, соответственно, в состав основных средств и не поставили, например, под налогообложение в части налога на имущество. Поэтому надо озадачиться вот этим вопросом и посмотреть, Поскольку у нас такого документа раньше не было в таком необходимости, какой у нас будет здесь первичный документ, потому что на самом деле это достаточно легко проверяется. Поэтому наша задача здесь вот себя как бы обезопасить. В учетной политике надо указать, как организация будет переходить, ретроспективно или перспективно. Но на самом деле здесь имеется в виду очень простая такая история, что если мы перспективно, то мы переходим только по новым объектам, но ну, по-новому мы и так и так перейдем на это по БУ. Если ретроспективно, то мы можем вносить определенные корректировки. А теперь шестое. ФСБУ, которое вплотную подвязано к предыдущему стандарту. Обновите страницу. А, это, извините, это не, не понимаю. Значит, ФСБУ по основные средства. Значит, что я хочу, на что хочу обратить внимание? Единица учета по-прежнему инвентарный объект. Если вы посмотрите, то появились, появились новые виды инвентарных объектов, которых у нас до этого момента не было. Ими признаются... Существенные затраты на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев. Коллеги, обращаю ваше внимание, чтобы нам не перекружать состав объектов основных средств и все-таки разграничить капитальные вложения и текущие затраты, мы должны определиться, во-первых, все-таки, что мы будем признавать существенными затратами, да, ну и что касается вот этих да, ремонтов технического обсмотра и технического обслуживания, то здесь, конечно, идет речь не о каких-то текущих процедурах, а о тех, без которых, например, невозможно, невозможная эксплуатация данного объекта. Или если у нас речь идет о ремонте, то это капитальный ремонт, уже который предполагает, что после этого ремонта объект будет уже функционировать в течение какого-то периода времени. То есть эти затраты становятся самостоятельными объектами. Напоминаю, при существенности. То есть нам нужен критерий существенности в учетной политике. То есть если, например, ну вот самый хороший пример такой, он вообще на самом деле из практики МСФО, нам просто замечательно вожится. Самый хороший пример – это когда у нас, например, есть самолет, и есть технический осмотр, который предшествует тому, что дадут сертификат годности для его использования, соответственно, уже в каких-то целях для перевозки уже пассажиров или для перевозки грузов. Так вот, пожалуйста, перед нами технический осмотр, который стоит денег и который будет признан самостоятельным объектом. Когда признаются все вот эти объекты, когда у них, естественно, срок полезного использования будет существенно отличаться от срока использования объекта. То есть если у вас такие есть, надо на них сейчас внимать посмотреть, что у нас там, собственно, будет. Организация должна самостоятельно установить лимит стоимости основных средств. Там нет такой фразы, но речь идет о том, что поскольку нет уже лимита, который бы предполагал ФСБУ, то организация вправе сама установить такой лимит. Ну, здесь надо к этому тоже отнестись совершенно так нормально, потому что вы должны посмотреть прежде всего на, собственно говоря, на ту ситуацию, которая у вас есть с основными средствами. Если у вас нет значительного количества таких недорогих объектов, то вы можете, например, для облегчения жизни и совпадения бухгалтерского учета и налогового поставить лимит в 100 тысяч, который пока не меняется. И с этой точки зрения, в общем-то, конечно, мы как бы получим некий, некий жизненный бонус. Если мы говорим с вами о том, что у нас на балансе есть много объектов, которые стоят существенно меньше 100 тысяч, да? ну, например, для организаций, которые зарабатывают какие-то программные продукты, приложения и так далее, у которых на балансе много компьютеров, но все они меньше 100 тысяч, то мы должны иметь в виду, что если мы поставим критерий 100 тысяч как для Лимит, как лимит признания объектов ОС, то, соответственно, мы просто потеряем часть, соответственно, этих объектов, и поэтому надо хорошо подумать, а действительно ли нам надо поставить 100 тысяч, потому что в стандарте, в принципе, говорится, что мы не должны в отчетности терять вот эту информацию, если она существенна с точки зрения самой отчетности. Поэтому тут надо аккуратно. Так. По классификации по видам можно было вообще ничего не говорить, потому что мы понимаем, что у нас там есть аналитика, аналитические счета по счету 0,1, но у нас появилась отдельная, может у кого-то появиться отдельная группа инвестиционной недвижимости. К сожалению, стандарт ничего нам про это не сказал, про инвестиционную недвижимость, но мы должны иметь в виду, что эта недвижимость – которая либо предназначена для сдачи в, в, в аренду, давайте сразу скажу, в операционную, да, сбегая вперед, либо которая, соответственно, пока не используется, а, но предполагается когда-то потом продать, а, когда там будет какая-то более высокая цена. А, если кто-то, в принципе, хорошо знает МСФО, то это ИА-40, инвестиционная недвижимость, ну, вот по такому принципу. У нас нет стандартов по инвестиционной недвижимости, и, очевидно, его пока не будет, но в обозримой перспективе. Имейте в виду, пожалуйста, потому что там всего два упоминания в стандарте. Одно из них просто указали, что это отдельная группа. Важные моменты по изменению порядка амортизации. Значит, ну, самое хорошее для нас изменение – это то, что с момента начала действия стандарта, то есть с 1 января следующего года, мы можем, в принципе, процессе эксплуатации основного средства, менять уже срок полезного использования, метод амортизации и применять соответственно ликвидационную стоимость. Значит, что касается ликвидационной стоимости, то под ней понимается стоимость, по которой мы предполагаем, что сможем продать этот объект по окончании его использования. И чтобы не загружаться, просто сразу скажу, что если у нас есть такая величина, то мы просто не должны ее амортизировать. Если мы про это ничего не думаем, то мы амортизируем без всякой ликвидационной стоимости, то есть считаем, что она у нас равна нулю. Но из полезного у нас только здесь появляется совсем полезного, только одно, что мы можем менять срок полезного использования. По методам, не загружаясь, линейный, нелинейный, по нелинейному линейно мы имеем право сами его разработать, да, вот как считаем нужным, так и будет, ну, детально посмотрите. Значит, по сроку полезного использования, вот у меня здесь чуть ниже это есть, да, мы должны иметь в виду, что, в принципе, предполагается, что мы уйдем в бухучете от классификации основных средств, которые у нас налоговый документ, и будем устанавливать этот срок, исходя из сложившейся практики эксплуатации объектов физического морального износа. Ну и здесь у нас есть планы по замене основных средств. Вот это очень важный момент, потому что вообще идея главная простая, что основные средства у нас не будут... Иметь, те, которые мы продолжаем использовать, не могут иметь уже нулевую балансовую стоимость. То есть, в принципе, мы можем гибко барьеровать вот этот срок в зависимости от сложившейся ситуации. При консервации у нас амортизация продолжает начисляться, больше никогда не останавливается. По инвестиционной недвижимости оценивай по переоцененной стоимости. Коллеги, написано так в стандарте. На самом деле не по переоцененной, а по справедливой. Так вот, если мы выберем такую модель, я правда думаю, что вряд ли, но все-таки, то эти объекты не будут амортизироваться. То есть там они на каждую отчетную дату, то есть на каждый 31 декабря переоцениваются. И вот в сумму этой переоцениваются, будут входить все изменения стоимости так Элементы амортизации могут быть пересмотрены. Элементы, еще раз напоминаю, период, метод и ликвидационная стоимость в связи с изменением условий использования основных средств. Это, и Оценка этих изменений должна проводиться ежегодно. Это не означает вообще, что каждый год это надо менять. Это предполагает только одно, что вы, в принципе, смотрите, надо менять или не надо. Да? И с этой точки зрения, если у кого-то там аудит, например, я бы рекомендовал составить бухгалтерскую справку. Ну, например, что при проведении вот такой оценки вы признаете, что вам ничего не надо менять в, той, в порядке начисления амортизации, который установлен в организации. Но если надо, значит, надо писать обоснование, в связи с чем это надо сделать. Ну и последнее, что, на что хочу обратить внимание, потому что времени так много, объекты основных средств при необходимости должны проверяться на обесценение. Новая для нас совершенно категория, да, то есть она на самом деле идет не, та, не вовсе не как амортизация, амортизация сама по себе, а обесценение само по себе, не загружаясь. У нас нет такого стандарта, но если кому-то надо, это 36-й международный стандарт, так и называется, обесценение активов, и речь идет о том, что, например, если у нас есть объект, который мы эксплуатируем, у него сложилась какая-то балансовая стоимость, а мы с вами видим, например, что у нас, ну, например, мы не сможем его эксплуатировать в течение того срока, на который рассчитывали, и у нас сжимается рынок, продукции, в которой он используется, при производстве, в которой он используется, то перед нами про обесценение, мы должны его признать. Но сейчас у нас нет пока писем Минфина, на какой счет мы будем признавать обесценение. Вот если с запасами там понятно, что на 90-е, то здесь вообще, на самом деле, вроде как на 91 й Говорю Пока вроде как бы, потому что по логике на 91 но нужно, конечно, получить соответствующее разъяснение от Минфина. Аренда. Ну, наверное, это самый радикальный стандарт, с которым мы столкнулись, во-первых, его не было, во-вторых, он радикальный, потому что сейчас мы с вами говорим о том, что у нас кардинально изменится порядок аренды, арендованные объекты должны все встать на баланс к арендатору за исключением краткосрочной аренды и аренды малоценного имущества. Малоценное имущество. По логике нашего, указано в нашем ФСБУ это 300 тысяч рублей для новых объектов. Что касается краткосрочной аренды, то тут ситуация очень такая неоднозначная, потому что при определении срока аренды мы будем ориентироваться не на договор, а на сложившуюся ситуацию. Вот как бы ни странно это звучало. То есть посмотрите как стоит вопрос, что если у нас, например, договоры, ну, традиционно по, например, офисным помещениям аренда, ну, и по, по производственным тоже, а аренда на одиннадцать месяцев, то если, например, мы с вами видим, что мы в одном и том же офисе находимся несколько лет подряд и нет никаких предпосылок, что мы его покинем, то перед нами долгосрочный договор, несмотря на то, что в нем четко написано, что он на 11 месяцев. И это значит, что перед нами, соответственно, объект, который надо арендатору будет поставить себе на баланс. Вот это надо иметь в виду, поскольку мы с вами, соответственно, вот, Переходим на этот стандарт. Объекты признаются по фактической стоимости, и в эту стоимость у нас у арендатора, соответственно, будет входить вообще все то, что он заплатит первое арендодателю, то есть это и текущие платежи, которые он ему платит, и, соответственно, это еще это еще все возможные платежи, какие-то гарантийные платежи, невозвратные платежи, и плюс то, что нужно для этого объекта, для того, чтобы он стал, например, основным средством, которое будет эксплуатироваться. То есть если вам нужно понести какие-то затраты для того, чтобы этот объект мы зарендовали помещение, но это большое помещение такое, в котором нет отдельных офисов, мы построили эти офисы, мы в этот стоимость этого объекта, кроме арендной платы, включаем стоимость офисов. Но ну и заодно, заодно оценочное обязательства, при, как затраты на демонтаж. То есть здесь у нас расширится такой состав уже затрат, которые будут признаны фактической стоимостью. В составе обязательств. Признаются долгосрочные, дисконтированные и краткосрочные обязательства. И с этой точки зрения, обращаю ваше внимание, коллеги, у кого много арендованных объектов, у нас будет ухудшение качества баланса в первый год аренды, поскольку у нас то ухудшится ликвидность, соответственно, финансовая устойчивость. Но, тем не менее, мы должны все вот это поставить. Есть отдельные проблемы, не буду останавливаться, это выбор ставки дисконтирования. В стандарте на ней, про нее несколько слов есть. Стоимость объекта погашается амортизацией и, соответственно, проценты отражаются в составе расходов арендатора как финансовые расходы. То есть, коллеги, посмотрите, у арендатора у нас усложняется уже учет в том плане, что... Фактически мы будем, поставим себе все эти объекты и перед нами появляются объекты основных средств, хотя они будут называться формально право пользования. Но в отчетности они все равно будут основными средствами. У арендодателя. У арендодателя в отличие арендатора надо определить, какая аренда финансовая или операционная. Признаки перечислены, я на них останавливаться не буду, но мы говорим с вами, что если операционная, то арендодатель объект продолжает быть основным средством, если финансовая, то у у него появляется дебиторская задолженность как долгосрочная так и краткосрочная с соответствующим порядком учета. Поэтому мы будем видеть у арендатора кардинальные изменения, у арендодателя только по финансовой аренде. Но опять же есть аналог 17-й международный стандарт, по 16-й, извините. 16 ИФРС по аренде. И с этой точки зрения вот практически все положения один в один. Господи, как безумно нажимаем. 27-й стандарт. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. Ну, если мы посмотрим на этот стандарт, то мы что должны с вами сказать? Некоторые ключевые положения. Уточнены положения дат составления первичного документа, применения электронно-цифровой подписи и так далее. Значит, что касается даты. По датам иногда бывают некоторые проблемы. Это я как аудитория могу вам сказать. Когда у нас, например, на каком-то документе есть несколько дат. Вот мы будем с вами ориентироваться на дату, когда ее подписало лицо, которое отвечает за составление этого документа. То есть, если, например, мы с вами ориентируемся на дату написана одна дата, ну, на той же товарной, на кладной, в шапке одна, а потом там, где получено, стоит другая, уже внизу, там, где подписи ответственного лица, которые, соответственно, осуществляется, значит, мы будем ориентироваться на последнюю дату. Что касается применения электронно-цифровых подписей, то здесь у нас, в принципе, порядок сохранен, если какие-то отдельные документы требуют квалифицированных подписей, значит, там, соответственно, так и будет. Если у нас нет каких-то четких требований, то тогда организация может сама определить, какие электронные подписи она использует для каких документов. Вот у нас есть с вами, соответственно, новое понятие «оправдательный документ». Ну, если мы говорим про, например, какие-то конкретные виды документов, да, ну, самый простой тут документ – это договор. Вот у нас у договора не было такого статуса однозначно, потому что вроде как на его основе у нас формируются первичные документы, там накладные, акты приема, передачи и так далее. А с другой стороны, в общем-то, у него стасов никакого нет. Ну, так вот, оправдательный документ, у нас договор как раз и будет оправдательным документом. То есть, на самом деле, это тот документ, который может являться основой для появления первичного документа. А первичный, напоминаю, тот, который отражает факт хозяйственной жизни первый раз в этой истории. И с этой точки зрения мы с вами говорим о том, что тогда у нас оправдательный документ просто может не совершать, не содержать всех точных реквизитов, которые нужны для первичного, но тем не менее он должен быть. Общие требования к регистрам бухучета даже не будут перечислять, потому что они понятны. там Точность, достоверность, полнатосведения и так далее, то есть традиционные. Изменены правила исправления документов. Но Что касается исправления документов, то здесь у нас просто получила такую, я бы сказала, нормативную трактовку понятия стернировочной записи и понятия дополнительной записи. Сторнировочная, когда у нас полная сумма, которая отражена в каком-то изначальном документе, соответственно, убирается и ставится другая, тогда мы первую старнируем, хотя я думаю, что все это знают, ставим такую же, но со знаком минус, и указываем нужную сумму. Дополнительная, если идет речь о какой-то дополнительной сумме. Ну, вот когда написано, что изменены правила, на самом деле они просто вот, вот так четко нигде особо не были сформулированы. Поэтому сам, вот сам, само фейсбол достаточно простое такое, но, как всегда, такой немножко с, с казуистикой по части, соответственно, всего того, что есть. Коллеги, не сделала свайп, но хочу напомнить, что у нас есть 54.1 статья НКРФ, 54 которая, соответственно, большое внимание уделяет документам, поскольку она посвящена, как вы помните, получению необоснованной налоговой выгоды. И когда мы говорим там по необоснованной налоговой выгоде, как, собственно говоря, налоговая инспекция предполагает доказать, потому что это ее обязанность доказать это, то выделены вот, соответственно, в письме четыре критерия. реальности исполнения сделки надлежащим лицом, действительно экономический смысл, наличие деловой цели, помимо уменьшения налоговой обязанности. Все это привязано к документам, да, которым мы подтверждаем, например, которыми мы можем подтвердить, соответственно, правомерность какой-то, признание какой-то операции факт хозяйственной жизни расходом для цели налогообложения. Ну, что касается или прибыли, или там по налогу на имущество и так далее. Но если, например, мы говорим про налог на имущество, то, например, мы можем с вами столкнуться с тем, что не своевременно признан объект основным средством. Вот смотрите сейчас, какие подвижки в самом шестом ФСБУ, да, когда мы должны признавать объект по-другому. И если речь идет о том, что он облагается по налогу на имущество, то мы должны его своевременно поставить. Если мы говорим о каких-то других моментах, ну, например, исполнение надлежащим образом, то мы должны, соответственно, иметь в виду, что у нас... По-хорошему мы должны подтвердить вообще наличие контактов с организацией, которая оказывала нам какие-то работы, услуги или поставляла товары. То есть мы должны четко представлять себе физическое местонахождение, мы должны всегда доказать правомерность, признание расходов, то есть части реальности исполнения. И когда у нас налоговая служба доказывает противоположное, то она как раз доказывает на основе документов, что у нашего контрагента нет персонала, нет таких производственных помещений, нет транспорта для перевозки и так далее. И вот здесь, соответственно, мы должны, конечно, очень аккуратно к этому подойти, поскольку это касается документов. Значит, порядок изменений в налоговой декларации. Коллеги, я думаю, что... Поскольку у меня как-то время так мало совсем осталось, что у нас порядок изменения. Если мы нашли у себя какие-то неточности и обнаружили, что мы занизили налог, то мы должны подать уточненную декларацию. Да? Почему? Потому что идет речь о занижении. Когда мы подаем уточненки, когда мы самостоятельно обнаружили какие-то ошибки или э, обнаружили, что мы не точно или неполно отразили те сведения, которые нужны были для представления в налоговой декларации. Либо мы, когда мы получили из налоговой инспекции требования, представить пояснение или внести исправление в связи с выявленной ошибкой. Если мы с вами, соответственно, выявили какие-то ошибки, но у нас возникла переплата или мы вообще ничего не нарушили в части суммы уплачиваемого налога, то, соответственно, мы можем уже подать это в том периоде, когда это выяснено. Но вот обращаю ваше внимание, что, в принципе, если это относится к каким-то очень таким давним периодам, то налог в инспекции появляется право, когда мы хотим зачесть переплату какого-то налога, то у налоговой инспекции появляется право, соответственно, проверить вот, правомерность внесения этих испровер... исправлений, даже если у нас закончился вот тот трехлетний период, который у нас подлежит налоговой проверке. Так. А, про 54-ю статью, да, но я уже немножко про нее рассказала, поскольку мы работаем на, для целей налогового учета, мы используем первичные документы, то для нас с вами, соответственно, надо, чтобы наши первичные документы были теперь оформлены в соответствии с 27-м стандартом, ну и, соответственно, чтобы мы имели в виду, что если у нас есть какие-то проблемы с подтверждением, либо, соответственно, выбор контрагента, либо с экономическим смыслом, либо с деловой целью, то это надо как минимум продумать. Вот когда там есть, например, вопросы об экономическом смысле, как основание для того, чтобы, соответственно, признать уже эти расходы. Как неправомерными для целей налогообложения. Но вот смотрите, я могу вам пример привести про экономический смысл, довольно простой. В моей практике у меня была торговая организация, которая свои товары держала на складе по договору хранения. То есть, соответственно, они передавали, был хранитель, и этот хранитель, соответственно, страховал эти товары. Сама организация еще раз застраховала Соответственно, эти товары... И когда, чему, в общем, мы как у Дитра сильно удивились. Когда я сверила как бы, основания, по которым идет страховка у хранителя, то есть у складской структуры, которая хранит этот товар, и у нашей организации, то, в общем-то, никаких отличий не было. И тогда возникает вопрос очень хороший. А сумма страховки была очень существенной. То есть, на самом деле, она была одним из центральных элементов расхода. Если бы не такая существенная сумма, может, она не бросалась бы в глаза но тут это было очень существенно. Тогда возникает вопрос, а вы с какой целью застраховали уже застрахованные товары? И вот Смысла никакого в этом нет. А раз нет никакого у нас с вами экономического смысла вот в, этой, в этом вопросе, то, соответственно, мы должны иметь в виду, что этот расход, естественно, признан не будет. Поэтому здесь надо, конечно, максимально аккуратно относиться и к выбору деловых партнеров, не забывать о том, что у нас есть здесь большие претензии налоговой инспекции, ну и вообще к сути тех, хозяйственных операций, которыми мы с вами занимаемся. Нов, новации налогового законодательства. С 1 июля 2021 года мы видим с вами закрытый перечень причин, из-за которых налоговая служба имеет право не принять налоговую отчетность. Ну, там стоят ссылки на все статьи из налогового кодекса. Ну, давайте мы посмотрим, соответственно, а что у нас с вами это за причины. Отчетность будет считаться непредставленной, если при проведении камеральной проверки будет выяснено, выявлено, Хотя бы одно из обстоятельств. Несоответствие показателей представленной декларации по НДС контрольным соотношением. Они у меня стоят в конце, но я, чтобы сейчас не забыть, сейчас. Просто быстренько посмотрим. Ошибки в расчете по страховым взносам. Декларация подписана неуполномоченным на это лицо. Лицо, имеющее право действовать от имени налогоплательщика, без доверенности и подписавшее декларацию, дисквалифицировано. В реесте ЗАГСа имеется сведение о дате смерти подписанта, если она наступила до подписания документа цифровой подписью. И наличие в реестре юрлиц записей о недостоверности, о лице, которое имеет право подписывать без доверенности, то есть это только у руководителе, либо о прекращении деятельности. Ну вот сейчас я чуть-чуть забегу вперед, чтобы мы с вами сразу посмотрели, потому что это очень важный момент, вдруг нам на это не хватит времени. По несоответствию декларации по НДС контрольным соотношениям. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Такой очень большой документ, и я бы сказала, тяжело воспринимаемый. Да? Тяжело воспринимаемый, потому что чисто физически он выглядит вот так. Вот а, перечень контрольных соотношений, показатели декларации, предусмотренный, соответственно, 174 статьей. Вот я сюда поставила на слайд только один а, а, фрагмент, одной из соотношений, которые подлежат контрольной проверке. Ну, вот Долго не буду, да? Если раздел 3, строка 118, графа 5, больше или равна раздел 3, строка 90, 190, графа 3, то раздел 3, строка 200, графа 3, равна тому-то, тому-то. Если мы посмотрим таких соотношений, сейчас мы вернемся на предыдущий слайд, на таких соотношений у нас в этом документе установлено 13. Я вам их тут сгруппировала по существу, Потому что, на самом деле, чисто визуально они выглядят очень тяжело. Но первое и второе контрольное соотношение посвящено проверке а, расчета суммы НДС к, воз... к уплате и возмещению. Значит, вообще контрольные соотношения вот эти предполагают, что наша декларация по НДС – проверяется вообще вдоль и поперек по всем строчкам, которые вообще могли бы в ней совпасть. То есть, если мы с вами говорим о том, что мы проверяем, там, например, НДС к уплате или возмещение, которое мы показываем, соответственно, в разделе, посвященном итоговой сумме, то мы там должны проверить, сколько начислено, сколько восстановлено, сколько НДС берется в зачет. Да? Вот очень подробно. Если мы видим какие-то расстыковки, то обращаю ваше внимание, что у нас эту декларацию могут не принять. Итак, контрольные соотношения соотношение 1 и 2. По расчету сумм НДС к уплате или возмещению. Контрольное соотношение 3 и 4. Сумма сверка, сумма, сверка сумм НДС начисленного к вычету с данными книги продаж, начисленного и к вычету, с данными книги продаж и и, соответственно, книги покупок. То есть, поскольку у нас НДС начисляется снова строго, что зачетный, что, соответственно, исходящий, строго на основе книг по продаже и покупкам, то они будут у нас сверяться по всем суммам, которые есть. Довольно большие расчеты, все строчки перечислены, но нам с вами все равно придется это сделать. Контрольные соотношения 5 и 6. Проверка книги продаж и книги покупок в которой заодно идет учет дополнительных листов. То есть это проверка самих книг, продаж и покупок на наличие в них дополнительных листов и учет этих дополнительных листов. Дальше мы с вами видим, соответственно, контрольные соотношения 7, 8, 9. Сверх НДС по счетам факторам с данными книги продаж с учетами применения различных налоговых ставок. То есть на самом деле у нас там речь идет, соответственно, и о ставках 10%, 20%, там есть еще кто-то, кто 18% применяет. Все это разбито, соответственно, по отдельным ставкам. И вот эти все контрольные соотношения, они рассчитываются и сверяются по Отдельным строчком. Дальше у нас идет, соответственно, книга продаж с учетом дополнительных листов. Ну и, наконец, КС-13, проверка суммы НДС к уплате неплательщиками или плательщиками по операции, которые освобождены от уплаты НДС, но тем не менее выставляют счета фактуры. Значит, что я могу вам сказать? конечно, вручную это проверить просто будет просто очень сложно. Но, как отмечают разработчики программных продуктов, это уже встроено в программные продукты, и у нас, соответственно, они будут осуществлять проверку контрольных, соотношений. Если контрольные соотношения по какому-то, ну, допустим, одному из соотношений не выполняются, то, соответственно, мы будем видеть уже в нашем программном продукте указания на то, какое соотношение не выполняется для того, чтобы мы могли с вами проверить, а что, собственно говоря, у нас такое происходит. Ну, вот здесь на слайде у вас, в принципе, будет такой небольшой, наверное, алгоритм по тому, как мы проверим, ну вот в частности здесь последовательность проверки правильности вычетов, когда мы должны, соответственно, сравнить декларацию с книгой покупок, затем мы должны проверить все по отдельным операциям, потом мы сверяем, соответственно, Uh, уже, да, ну вот тут есть оговорки, например, что НДС, вычет по авансам не может быть чем больше, чем НДС начисленный по отгрузкам, НДС по СМР не может быть, к вычету не может быть больше, чем сам начисленный по СМР НДС. То есть тут есть опять-таки какие-то соотношения, которые мы должны будем с вами проверить. Если у нас есть какие-то еще расхождения, то мы должны проверить, опять-таки, соответственно, все счета фактуры, правильно ли у нас сформирована книга продаж и насколько она, в чем у нас, если есть расхождения по каким-то вычетам, в чем они заключаются. Поэтому вот при таких появлениях, таких проблем мы, к сожалению, с вами должны будем провести очень детальную проверку, своих уже документов ну, в данном случае по НДС сейчас секундочку вот он в данном случае по НДС но если посмотрите оснований достаточно много для того чтобы соответственно признать нашу декларацию не представленной поэтому наша задача конечно вот здесь уже все это обеспечить как следует коллеги я очень вам рекомендую с этим ознакомиться по части контрольных соотношений, потому что иногда такие ошибки бывают, они бывают и технические, и какие-то счета фактуры вдруг там как-то не своевременные или теряются, или еще что-то. Поэтому нам очень важно, чтобы вот это все у нас было нормально. Из тех новаций, которые тоже есть, привязки вот к появлению новых требований, по документам, которые мы представляем. Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации не представленной в срок не позднее пяти дней со дня установленного, установления такого обстоятельства. Так, ну это не мне. В срок не менее пяти дней со дня установления такого обстоятельства. А также будет проводить, приостановить проведение камеральной проверки. То есть вот 5 дней для того, чтобы нам могли сообщить. Налоговые органы вправе направить налогоплательщику уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации при расчете не позднее, чем в течение 14 дней до дня принятия решения о приостановлении операции по счетам в банке или перевода его электронных денежных средств. Если в декларации по НДС, ну вот мы с вами сегодня про нее говорим, будут выявлены несоответствия с контрольными соотношениями, налогоплательщику направляется уведомление не позднее дня следующего за днем предоставления декларации, уведомление направляется электронное, в электронной форме через оператора и в пятидневный срок, соответственно, налогоплательщик должен исправить, представить исправную декларацию по НДС. Ну, смотрите, пять дней дается на то, чтобы мы выявили ошибки, которые допустили при формировании этой декларации. И как только мы с вами ее эти выявили, мы представляем вновь, то нам с вами говорят, в случае представления в этот срок, то есть в течение 5 дней, датой подачи декларации будет дата представления первичной декларации, которая была признана, соответственно, не непредставленной. Коллеги, обратите внимание, пожалуйста, вот на эти моменты. 5 дней нам на то, что, на то чтобы нужно посмотреть. Значит, что касается у нас счетов фактур. По счетам фактурам, как, наверное, вы обратили внимание, у нас, ну, кроме того, что они у нас есть разные, первичные, исправленные и корректировочные, мы должны, соответственно, представлять с 1 октября только по новой форме. Если вы посмотрите, то, соответственно, для нас с вами увеличились количество реквизитов. И вот если мы, например, смотрим на счета фактуры – то мы в первую очередь видим с вами добавление реквизитов, связанных с, прослеживай... с прослеживаемостью товаров. Да? То есть мы с вами видим, что нам нужно и поставить и регистрационный номер партии, и код, и условное обозначение количественного измерения, ну и количество товаров, которые подлежащие... подлежит прослеживанию. И как только у нас эти реквизиты, соответственно, появились в счетах-фактурах, то автоматически они у нас стали попадать и во все другие регистры, которые с ними связаны. То есть они попадают и в книги продаж, и в книги покупок, и, соответственно, в наши налоговые декларации. Я здесь не стала писать, соответственно, на слайдах, как называются эти графы, но если вы посмотрите, они все про прослеживаемость, соответственно, с точки зрения того, что они добавлены одинаковыми, поскольку там изначально было разное количество граф, то мы с вами, соответственно, видим, что и добавленные там по какие-то графы тоже самые разные разнообразные. Так, с 1 октября российскому покупателю нужно удерживать НДС, если иностранный поставщик состоит на учете в российской налоговой, в российской налоговой, ну, на учете в, на, по налогу. По КПП нахождение на территории недвижимого имущества или транспорт, который принадлежит иностранному поставщику. Ну вот здесь просто мы с вами должны иметь в виду, что у нас появляется обязанность удержать НДС, хотя, бы, хотя вроде бы у нас вот этот иностранный поставщик стоит по, таким, по другим КПП на налоговом учете, но тем не менее вот он у нас с вами четко приравнен уже к другим уже организациям, ну, как к российским. Значит, счета, фактуры. Так, про добавленные, соответственно, я сказала. Да, ну, про прослеживаемые товары. Значит, что касается прослеживаемости, сейчас я найду где-то, у меня под, ними, под ним был материал, по прослеживаемости, то перед нами, на самом деле, контроль за товарами, которые... Мы с вами получаем по импорту, то есть это по-прежнему борьба с серым импортом. По, пока по сейчас найду, коммерческой и бытовой электронной технике, холодильники, пылесосы, мониторы для компьютеров, процессоры, еще что-то, детские коляски, детские сиденья и строительная и специальная техника. Есть предположение о том, что, соответственно, этот перечень будет расширен, ну, или, и, наверное, возможно, когда-то он охватит вообще полный перечень товаров по импорту. Ну, пока они у нас вот по такой ограниченной, соответственно, идут, по ограниченному идут перечню. Так, сейчас секундочку, чтобы я их никак не найду, куда я их пристрою вот так, ну ладно. Значит, мы должны с вами указывать регистрационный номер партии. Для счета фактуры выставляются только в электронном виде, при этом могут быть исключения, когда не нужен электронный счет фактуры, при реализации товаров, которые подлежат прослеживаемости физлицам для их личных нужд и самозанятым, но поскольку самозанятые они у нас считают те же физические лица, то для них это не нужно. То есть можно выписывать бумажный счет фактору. При реализации и перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости с территории РФ в режиме экспорта или реэкспорта. И, наконец, при реализации и перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости с территории РФ на территорию... Государств стран ЕАЭС. Вот при этих исключениях у нас с вами есть, соответственно, право выставлять бумажный счет фактуру. Во всех остальных случаях мы должны с вами оформлять электронные счета. Здесь надо иметь в виду, что вот есть, сейчас есть море писем налоговой инспекции по, это в основном налоговой инспекции по прослеживаемости. В основном, например, по каким-то дополнительным моментам, ну, например, надо ли в счетах фактуров транспортным организациям это отражать. Ну, вот четко указывается, что транспортным нет потому что они участвуют в процессе перемещения, но не занимаются сами реализацией. Поэтому, если у кого-то есть какие-то конкретные уже вопросы, то, соответственно, вот у нас здесь история такая. Что касается особенностей учета НДС, ну, я только кратенько, прям совсем, поскольку времени у нас мало. Реализация облагаемых в том числе по разным ставкам и необлагаемых. Бухгалтерский учет должен обеспечить аналитику в разрезе, в разрезе отдельных субсчетов или у кого очень мощный учет, иногда не хотят, им нравится субконта, как угодно можете сделать, но мы должны видеть четко аналитику по реализации товаров по разным ставкам и необлагаемых, если таковые есть. Когда мы говорим с вами о... Том, как начисляется НДС, то я думаю, ну, например, по а, нулевым ставкам, то я думаю, вы помните, что там до 180 дней у нас применяется ставка 0. А если собрали документы, то, соответственно, мы должны ее подтвердить и представить в декларации. Если не собрали, то должны, соответственно, на момент на отгрузки показать по нужной ставке, внести исправление, доплатить налог, ну и, соответственно, там набегут уже пени. Да? То есть вот в этой части тут у нас, в общем, ничего не изменилось. Есть вопрос по тому, как мы берем с вами в зачет, соответственно, входящий НДС. А здесь, если мы говорим, например, об облагаемых и необлагаемых, у нас с вами по-прежнему действует правило, когда мы должны увидеть, вот из этой аналитики, если есть НДС, входящий четко по облагаемым, то он сразу признается к вычту. Если у нас есть НДС, относящийся четко к необлагаемым, то он сразу признается в составе расходов. Если есть относящийся и к тем, и другим, ну, например, аренда офиса, да, то мы его должны будем, соответственно, распределить. И когда мы с вами его распределим, то распределять будем пропорционально, соответственно, суммам реализации, облагаемым и необлагаемым. Но по-хорошему, все надо написать в учетной политике, несмотря на то, что у нас, соответственно, это зафиксировано. Напоминаю, что у нас есть правило 5%, то есть, если у нас, вот, соответственно, доля вот этих расходов, когда мы все уже посчитали, и доля расходов, которые относится меньше, меньше 5%, которые мы должны учесть как необлагаемые, то мы можем, соответственно, этим пренебречь. Поэтому аккуратненько. Ну, вот письма тут указаны по необлагаемым, поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Так, у меня, к сожалению, время закончилось. По экспортным операциям я написала письма, которые, на мой взгляд, нужно. Вот обращу внимание только на одно. Вообще применение ставки 0, это у нас сейчас по налоговому кодексу права. Хочу обратить ваше внимание, что, может, иногда никто не озадачивает справа это или обязанность, но для многих организаций, у которых там был, были небольшие суммы на экспорт, подтвердить они это вообще для них было проблемно, то вот для них было очень неудачно. На сегодня это право за исключением экспортов страны Евразийского Союза, только потому, что там просто документооборотом не предусмотрено. Соответственно, вообще, вот, что это право. Там, то есть там всегда надо применять эту ставку. Если во всех случаях можно отказаться и просто не рассматривать эту сумму, ставить ее под обычный НДС, и в этом не будет существенного нарушения, то вот тут это, соответственно, невозможно. Так, ну, 180 дней у нас не изменилось. Коллеги, я сейчас посмотрю по скидкам, возвратам. Но ну, ссылки на письма есть. По несоответствию я сказала. Коллеги, к сожалению, у меня время закончилось. Вот очень быстро, мы, у нас ушло много времени на бухучет, но поскольку бухучет у нас очень сильно сейчас повлияет на многое из того, что мы видим, будем видеть в налогообложении, то вот большую часть мне, к сожалению, пришлось, а может, не к сожалению, пришлось уделить именно этому вопросу. Хочу обратить ваше внимание, что принципиально у нас два момента. Прослеживаемость товаров и контрольные соотношения. Пожалуйста, разберитесь с этим вопросом, потому что остальные письма и какие-то комментарии, они, в общем, носят такой достаточно технический характер. Мы вас готовы послушать. А, так, ну, готовы, дави, давайте, наверное, знаете, как мы с вами сделаем. А, я тогда к следующему разу, следующий раз у нас следующий вторник, налог на прибыль, я выберу, наверное, 3-4 письма, которые, на мой взгляд, представляют существенный интерес с точки зрения других тем по НДС, а мы сейчас с вами на этом просто остановимся. Но письма, которые не будут относиться к прослеживаемости и, соответственно, к контрольным соотношениям. Время прошло незаметно, коллеги, я с вами согласна. Но у нас просто столько всяких сейчас новаций, которые мы должны с вами как-то осознать. Ну, нам придется это сделать. Я желаю вам всем успехов в трудном таком деле. И настройтесь на то, что это не последнее изменение в бухучете. Нас, наверное, ждут нематериальные активы, но уж дальше как получится, не знаю. Коллеги, мне было приятно с вами работать. Спасибо за внимание. Желаю вам всех, всем успехов. Давайте в следующий вторник встречаться.